По условию синус альфа равно минус 0,8. Альфа угол третьей четверти. Найдем косинус, тангенс и котангенс альфа. С помощью основного тригонометрического тождества найдем квадрат косинуса альфа 0,36. Так как альфа угол третьей четверти, косинус альфа отрицательное число. Значит, косинус альфа равен минус нулю целым Найдем тангенс альфа. Отношение синуса альфа к косинусу альфа. Тангенс альфа равен четырем третьим. Найдем катангенс альфа. Катангенс альфа равен трем четвертым.